Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать, с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловы Партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос подписчика, как узнать, когда начнутся публичные торги. Публичные торги – это торги, на которых цена снижается вниз. И данный этап начинается после того, когда предыдущий этап, повторный аукцион, признан несостоявшимся. В этот момент очень важно отследить дату начала следующих торгов. Ведь если мы этого не сделаем, мы не попадем на публичное предложение, мы забудем этих о торгах, ну и, соответственно, не приобретем имущество с хорошей скидкой. В этом случае вам нужно знать просто одно правило, что организатор торгов обязан провести публикацию сообщения проведения публичного предложения не позднее, чем за 30 дней до проведения этих торгов. Таким образом, вы сможете отметить у себя в календаре с напоминанием о том, что вот скоро будут проведены торги, нужно подготовиться, нужно найти информацию. Еще один очень удобный способ – это изучение газеты «Коммерсант». Ведь в данном случае вы, пролистывая газету, не пропускаете ни одного объявления о ближайших торгах, которые будут проводиться. На этом все. Всем хорошего настроения. Если у вас есть вопросы, пишите под этим видео или в специальных разделах на наших соцсетях. Если вам понравилось это видео или оно показалось вам интересным, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!